Всем привет! Совсем недавно мы запустили проект «Умное голосование». Его цель – победить «Единую Россию» на следующих выборах. Для этого нужно голосовать по-умному, консолидированно. Easy, easy. В каждых выборах обычно участвуют 3, 5, а то и 7 оппозиционных кандидатов, и все не получают какие-то голоса. И мы сможем победить «Единороссов» с помощью консолидированного голосования. Наверное, у многих из вас сейчас возник вопрос. Да что это вообще такое ваше консолидированное голосование? Какое перераспределение и что вообще от нас-то нужно? Но давайте я вам объясню на примере нашего города. Есть в Санкт-Петербурге 212-й одномандатный избирательный округ на выборах в Государственную Думу, которые включают в себя Кировский, Красносельский и Петродворцовые районы. Там победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов. Этот Вострецов предложил лишать родительских прав родителей чьи дети более двух раз посещали несанкционированные митинги. А еще у этого горе-депутата типичного путинского патриота есть квартира в Болгарии. Но вернемся к итогам голосования. Победитель набрал... 42 тысячи голосов или же чуть более 25%, не 70 и даже не половину, всего 25%. Кандидат, занявший второе место, набрал почти 20 тысяч голосов или же 12%. Вроде бы все выглядит не очень обнадеживающе, но тут в игру вступает наше умное консолидированное голосование. Если небольшая часть из нас перестанет капризничать и проголосует за сильнейшего оппозиционного кандидата, то мы просто вынесем Единую Россию вперед ногами. Для этого нужно совсем немного. Достаточно привести на участки всего 3% от общего числа избирателей и переубедить всего 25% избирателей, которые и так уже пришли на выборы и уже проголосовали против кандидата от партии «Жуликов и воров». И результат будет совсем иной. 23,5% голосов за жуликов стрецова за счет повышения явки – из-за сильнейшего кандидата не единоросса 33,5%. Вы скажете, это всего один пример. Частность. Такое же не может быть везде. Ну хорошо, 218 округ. Там депутатом стал еще более одиозный представитель нашего города Виталий Милонов. Он набрал 35,4% голосов, кандидат, занявший второе место – 14%. Применяем всю ту же формулу – перераспределяем 25% голосов, проголосовавших уже против единороссов и приводим 3% избирателей, которые в прошлый раз решили остаться дома. И результат опять в нашу пользу. Милонов набирает 31,2% голосов и остается без зарплаты депутата Государственной Думы. А мы без его идиотских инициатив. Ваши бабушки и дедушки голубые уже покоятся в виде соляных отложений на дне Мертвого моря. Мы уже моем им голову и мажем лицо, чтобы не старить. Ну а сильнейший кандидат не единорос побеждает с более чем 33% голосов избирателей. И я вам больше скажу, в Санкт-Петербурге нет ни одного округа, где кандидат от «Единой России» набрал бы хоть 40% голосов. То есть, если бы мы не смотрели на партийные флаги, а все вместе договорились обыграть единороссов, то мы бы это сделали. Что же мы можем сделать сейчас все вместе? И тут опять все очень просто. Надо зарегистрироваться на сайте умного голосования и убеждать это делать всех своих друзей и знакомых. Ведь перед нами не стоит какая-то сверхзадача переубедить половину избирателей. Нам достаточно гораздо меньше, но только чтобы все голосовали одинаково. И именно сейчас это крайне важно, потому что в сентябре этого года в нашем городе пройдут выборы муниципальных депутатов. Мы уверены, что сможем победить и изменить жизнь вокруг нас. И более того, ведь именно муниципальные депутаты решают, сможет ли человек пройти в губернаторы Санкт-Петербурга, так как нужно собирать подписи муниципальных депутатов. Пока что такая возможность есть только у «Единой России». Включайтесь в наш муниципальный проект. Регистрируйтесь на сайте spb.vote по ссылке в описании, становитесь кандидатами, подключайтесь к умному голосованию. Ну и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Вместе мы точно победим!